здравствуйте сегодня будем архивироваться я до нового года в принципе выкладывал видео но я не знаю кто видел то не видел но надо повториться так как у меня этого видео нету это чтобы ваша архивация была все ваши драйвера все ваши документы система ну все все все все что у вас на диске c есть мы с архивируем сейчас Это у вас будет э, счастливый билет в, как сказать, в будущее, например, чтобы у вас не было никаких конфликтов и вы могли в любое время восстановить резервную копию. То же самое вот написано. Это везде семерка, восьмерка, и в любой Здесь есть выключено. Но ну, в принципе ни, никогда она не выключается. Просто архивировать данные. Все, поехали. Я отключусь, включу, когда закончится. Да, в принципе это э, там определяет когда и где. Я вам покажу, где будет. Ну-то в принципе можно изменить архив... архивацию сделать на тот диск, который у вас свободен. В принципе, система выбирает сама. Ну, вот в принципе и все. А, чтобы не обновлялись ваши, например, дальше косяки какие-нибудь будут. Пусть она у вас постоянно отключенная будет. Потом, когда вы захочете то же самое сделать, когда еще документы появятся, или какие-то программы, чтобы потом их восстановить можно было по новой. Просто включите и архивируйте. Только при, перед этим надо будет обязательно проверить. Через административную строку, ну и все остальное. Почистить и э, жесткий диск привести в порядок, чтобы восстановить. Ну и все, в принципе. Пока, всем до свидания. Подписывайтесь, не стесняйтесь, пишите. Пока. Да, совсем забыл показать, что это архивация произошла на диске E у меня. На их даже. Э, в принципе. Ну, как бы она сама определяет. Но, вот она папка. Вот она папка. Вот она. Ну, все, в принципе. До свидания.